Всем добрый день! Перед нами одно из устройств нашей лаборатории – это интегрирующая сфера фотометрическая. Ее диаметр около двух метров. Также есть электрический шкаф в ее составе, который размещает в себе источник переменного тока, источник постоянного тока, измеритель мощности и фотометра. Сегодня в интегрирующей сфере у нас на испытаниях прожектор торговой марки Ferron Pro, модель Elite 1000, мощность 100 Вт. Для того, чтобы приступить к испытаниям, нам нужно этот прожектор установить внутрь интегрирующей сферы на специальные подвесы. И подключить к сети питание с помощью источника переменного тока, входящего в состав данного измерительного оборудования. После подключения сфера закрывается. И с помощью программного обеспечения включается питание. И запускается процесс стабилизации. Очень важный момент, что процесс стабилизации нужно запустить не позднее, чем 15 секунд с момента включения осветительного прибора. Теперь, по... по истечению некоторого времени, по графику мы определим, когда осветительный прибор достиг стабильного режима работы по освещенности, по световому потоку. И после этого мы сможем запустить измерение. Спустя некоторое время после того, как прошел процесс стабилизации светодиодного прожектора и его световой поток и остальные параметры стабилизировались, мы можем запустить процесс э, измерения данного светодиодного прожектора с помощью программного обеспечения. В полученном тест-репорте. Э, мы видим все необходимые интересующие нас параметры. По результатам произведенных замеров с помощью интегрирующей фотометрической сферы можем оценить результаты. При заявленных 10 тысячах люмен светового потока измеренный получился 9879 люмен, что соответствует заявленному. А мощность а, при заявленных 100 Вт а, получилась 92 Вт, что тоже входит в допустимые пределы. А, из всего этого а, светоотдача получается 107,37 люминоват что является очень неплохим показателем. качества осветительного прибора мы взяли светодиодный прожектор той же мощности 100 Вт одного из наших конкурентов для выявления расхождения характеристик, полученных в результате тестирования с заявленными характеристиками данного светодиодного прожектора. В результате проведенных испытаний со светодиодным прожектором 100 Вт мы получаем отчет, который сравниваем с заявленными характеристиками. Итак, что мы имеем? При заявленной мощности 100 Вт данный светодиодный прожектор показал мощность 73,58 Ватт. При заявленных 8000 люмен светового потока, данный светодиодный прожектор показал 5041 люмен. Светоотдача данного светодиодного прожектора 68,51 люмен на ватт, что оставляет лучшего